Любая ваше намерение и попытка изменить систему будет изменять всю вашу жизнь. И прежде всего ключи к системе находятся в ядре. Система согласится и примет любое ваше изменение, кроме изменения ядра. Потому что изменение ядра это полное разрушение всей системы. Всей. Меняется судьба, меняются привычки, меняются методы управления временем, меняется все человека, то есть меняется полностью его жизнь. Если ваше наличие того, что вы сейчас имеете, ваши связи, ваши смыслы вам хоть чуточку дороги, если вы не желаете менять глобально ничего в своей жизни, вы хотите свою жизнь делать просто более эффективной, более успешной, то постарайтесь сохранить те ключи, которые сейчас у вас находятся в ядре. И если дополнять их чем-то, то только действительно тем, что поможет эти ключи усилить. Но если вы понимаете, что эти ключи не являются тем, ради чего вы живете, если вы понимаете, что я не подпишусь под каждым словом, говоря, что я живу ради семьи, на самом деле моё я есть, но говоришь, что я не буду жить ради семьи, не буду, нет, ни за что. Не буду жить ради работы, не буду жить ради денег, не буду жить ради бизнеса, ради детей своих тоже жить не буду. И ради котов своих нежнолюбимых, любимых тоже я как-то жизнь не положу. Вот это вот все, если вы понимаете, что нет, значит, вы должны приготовиться к тому, что вы будете вписывать в ядро те ключи, которые совершенно начисто снесут всю вашу систему и будут строить ее заново. Фактически новое рождение. Любое посвящение магическое оно как раз и заключается в тем, что один бутхиал сносится, другой подгружается, либо модульный, если вы работаете, например, на какую-то уже сформированную магическую систему, например, христианскую, да? человек получает послушание, получает посвящение. Да? Т, т, т, т, все эти методы, потом у него идет посвящение. В этот момент ритуальный из него будхиал взымается, и слепок нового будхиала становится, и он становится принадлежащим к этой системе. В, этом, в этой будхиальной новой конструкции записано все и степень владения магией, и тын-тын-тын-тын-тын, все это там прописывается. Соответственно, жизнь человека и судьба его, и натуры, и личность меняются абсолютно. В конечном итоге после двадцати тридцати лет такого такой практики, такой жизни в таком будхиальном пространстве меняется и само ядро, то есть непосредственно суть я есть. Любое, любое, любое посвящение магическое, если оно происходит магически, оно точно также вносит изменения в будхиал. Вот то, чем мы с вами будем заниматься в Абхазии, когда мы поедем, у нас как раз наша конечная цель это скорректировать, подчеркиваю, не изменить полностью шаги не пойдем, но скорректировать его в такой степени, чтобы он в большей степени соответствовал нашему магическому ядру, а не социальному. Вот этим мы с вами будем заниматься. Поэтому тех, кого интересует магия, милость прошу со мной в абхазию. Для тех, кого магия интересует в прикладном смысле, в смысле колдовства, да, то не рекомендую я вам полностью сносить будхиала, работать с теми ключами, с которыми есть. Поживите в эффективности своего сознания сейчас, потом глядишь дойдете к определенному возрасту, когда у вас скажем так закончится уже потребности проявлять себя в половом смысле, да, когда у вас начнется прекратятся регулы, когда вы превратитесь скажем так из плодоносящей женщину, женщину думающую, уже не имеющую необходимости производить себе подобный вот тогда возможно обычно как раз посвящение в этом возрасте у женщины происходит. Это мужчина по барабану. Они не завязаны на регулы, а мы, да, к сожалению, завязаны. Это на, них, на нас большое влияние оказывает. Просто имейте это дело в виду. Если вы свою функцию женщины до конца не отработали и планируете это сделать, то не подгружайте себе магический будхиал. Но если вы поставили себе точку никаких детей, никаких мужей, никаких семей, вообще все в баню, магия и только магия, да, то можете, можете этим вопросом заняться. Но помните, от всего остального вы отказываетесь. Добро, вот, ну. Потому что вещи эти не совместимы. Семья совместима только на уровне колдовства, на уровне магии, никаких семей. Я понятно объяснила? Да? Поэтому прежде чем ставить в ядро такое судьбоносное слово магия, 20 раз подумайте, что это будет для вас значить. Женщины, которые уже вышли из детородного возраста да, и которые в общем прекратили регулярные истечения, да, об этом задумываться могут в большей степени Серьезно. То, нормально, это закон, ну что поделать, женщина должна учитывать эти особенности.